сильные стороны козерогов. Козероги всегда знают, чего хотят, при этом они не ждут милости от природы, а сами добиваются поставленных перед собой целей. Представителей этого знака зодиака практически невозможно сбить с выбранного курса, они расчетливы и трудолюбивы, для них не существует препятствий, которые нельзя было бы преодолеть или хотя бы обойти. К тому же они умеют договариваться с сильными мира сего, и даже если влиятельным персонам кажется, что они сами что-то решили, их выбором почти всегда стоит воля козерогов. Слабые стороны козерога. Козероги достаточно замкнуты и не привыкли доверять людям, а если помножить это на их порой чрезмерно резкие высказывания, то можно понять, что друзей у них немного. Впрочем, они в них и не особо нуждаются. Кроме того, представители этого знака консервативны и догматичны, что в свою очередь мешает им вовремя принимать и использовать какие-либо новаторские методы достижения цели. А еще они слишком материалистичны, и это не позволяет им в полной мере наслаждаться жизнью.